Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Сегодня начинается государственный визит председателя Китая Си Цзиньпина. Накануне он прибыл в Кыргызстан. В международном аэропорту Манас его встретил президент Сорумбай Джеймбеков. В рамках государственного визита председатель КНР сегодня проведет встречу с главой Кыргызстана в расширенном составе по итогам которой будет подписан ряд двусторонних документов. В рамках государственного визита председателя КНР ожидается проведение Кыргызско-Китайского бизнес-форума. Также Си Цзиньпинь примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств членов ШОС. В южную столицу прибыли делегации сразу двух китайских городов. Ближайшие соседи Кыргызстана заинтересованы в открытии совместных предприятий на юге страны, а также в сотрудничестве в сфере медицины, образования и туризма. О перспективах развития кыргызско-китайских отношений на юге страны расскажут мои коллеги.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 В Бишкеке в связи с проведением саммита ШОС временно приостановлено движение троллейбусов номер 11 и 14. Об этом сообщили в мэрии. Столичный муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства. Утверждено положение о единой системе подготовки органов управления и сил гражданской защиты и населения в области гражданской защиты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Согласно документу, обучение в области гражданской защиты будет организовано по очной и заочная формам. Оно является обязательным и проводится центром подготовки и переподготовки специалистов гражданской защиты при МЧС по месту работы, учебы и жительства граждан. В целях наибольшего охвата различных групп населения обучение может проводиться методом сбора обучаемых с выездом преподавателей центра в населенные пункты и организации. Повышение квалификации проводится не реже одного раза в год. Для лиц, впервые назначенных на должности, связанные с выполнением обязанностей в области гражданской защиты, прохождение обучения в области гражданской защиты в течение первого года работы является обязательным. ГОБДД сообщила, что кандидатов, подавших документы на конкурс в патрульную службу милиции, ждут на тестирование 17 июня в 8 часов утра в Академии МВД по адресу город Бишкек, улица Валиханова, 1А1. Участникам конкурса необходимо предварительно произвести оплату за тестирование в сумме 200 сомов на платежа за тест по ОРТ. При себе необходимо будет иметь паспорт или другое удостоверение личности и квитанцию об оплате теста. В год развития региона в селах страны развивается и медицинское обслуживание. Новые центры семейной медицины открывают двери для пациентов, которые раньше вынуждены были ехать за километры, чтобы пройти обследование у врача. В селе Орек, в пригороде Южной столицы, новый медцентр будет обслуживать 3000 человек. О современном развитии медицины на селе мои коллеги. Министерство образования и науки совместно с российским издательством просвещения организовало курсы повышения квалификации учителей начальных классов по математике по всей республике. По словам главы ведомства Гульмиры Кудайбердиевой, в текущем учебном году планируется обеспечить школьников начальных классов адаптированными учебниками математики. На первом этапе 72-часовые курсы повышения квалификации пройдут более 100 учителей со всех регионов Кыргызстана, которые затем будут выступать тренерами и распространять полученный опыт по всей стране. Программа обучения направлена на повышение качества математического образования в начальной школе в рамках реализации плана подготовки к международному исследованию ПИСа в 2024 году. Курсы проводят профессиональные тренеры и лекторы из России. Адаптированный учебник – это учебник, который адаптирован под наши национальные стандарты. Он оформлен уже по нашему, там, национальный наш весь компонент, то есть это речь идет о всех текстах, о содержательной части этих учебников. Все рисунки будут уже с учетом наших, наших национальных особенностей. С наступлением жаркого периода традиционно растет количество пищевых отравлений. Испорченные продукты питания, немытые овощи и фрукты – главные виновники пищевых инфекций. О том, как обезопасить себя от отравления в материале бег Бекмамата Асамбек улу. Камбар Истанов, как и многие бишкекчане, большой любитель шаурмы, но последний поход за фастфудом обернулся для него пищевым отравлением. Вначале он не обратил особого внимания на легкое недомогание, однако на следующий день ему пришлось обратиться за медицинской помощью. <соцентрический кайф> «Все было как обычно. Я покупал там шаурму довольно часто. Помню, в тот день она была немного кисловата, но я не обратил на это внимания. Я почувствовал себя плохо. На следующий день пришлось лечь в больницу. Думаю, мне еще повезло. В следующий раз буду намного внимательнее». На сегодняшний день у 76 пациентов из 236 обратившихся в Республиканскую клиническую инфекционную больницу выявлена кишечная инфекция. Большая часть из них это маленькие дети. По словам специалистов, это нормальное явление для этого периода. С повышением температуры количество пациентов может увеличиться. Ну, сказать, что это много нет. Это связано с тем, что все-таки погода у нас не такая жаркая, как в прошлом году. У нас больше дождливые и дни считаются. И поступления больше чаще детей маленького возраста, это связано все-таки с уходом за ребенком, то есть соблюдение обычной личной гигиены». Наряду с жаркой погодой росту количества пищевых отравлений способствует и большое количество овощей и фруктов, неправильное хранение и употребление которых крайне опасно для здоровья. Поэтому гражданам необходимо соблюдать элементарные правила личной и пищевой гигиены. «Чтобы обезопасить себя от пищевого отравления, рекомендуется обязательно мыть руки с мылом как перед едой, так и после посещения общественных мест». Употреблять только свежие и чистые фрукты и овощи. Воздержаться от употребления пищи в сомнительных и малознакомых заведениях. Хранить продукты в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Не зря сказано, что чистота – залог здоровья. Употребление свежих и чистых продуктов питания может в большей мере обезопасить здоровье человека. В случае, если первые симптомы отравления, как тошнота и головная боль, все же появились, следует незамедлительно обратиться в больницу. Бег Маматосанбекулубек за маршапов ЛТР Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.